Приветствую вас на этом сайте. Меня зовут Юлия, и я рада с вами познакомиться. Давайте сразу перейдем к сути. Я хочу вам рассказать о способе, который позволит вам зарабатывать по половиной тысячи рублей, направляя бесплатный трафик на товары, которые разлетаются как горячие пирожки. Сейчас пошагово вы узнаете, как можно зарабатывать по системе маркет-деньги, которая доступна новичкам и не требует вложений. Три шага, которые отделяют вас от первого заработка. Шаг первый. С помощью пары сервисов вы будете генерировать трафик на автомате совершенно бесплатно, и это будет целевой трафик. Шаг 2. Этот трафик вы автоматически перенаправляете на площадку, которая реализует 290 тысяч товаров в день, на 581 миллион рублей ежедневно. Кусочек с этого вы возьмете себе. Обратите внимание! У вас будет генерироваться не просто бесполезный трафик, а люди, уже заинтересованные в товарах с этой самой площадки. Шаг 3. Вы будете получать процент с любых покупок людей на такой площадке. А после небольшого развития вы узнаете, как увеличить ваш доход в полтора раза. Теперь давайте же посмотрим на мою статистику. Как вы видите, это трафик за один день. 2384 человека перешло в авторежиме, и я потратила на него 0 рублей. А вот статистика выплат и скриншот из банковского кабинета. Система Деньги – это простые шаги и действия, которые приводят к быстрому результату. Все шаги и действия по системе вы можете выполнять как с телефона, так и с компьютера, планшета или ноутбука. Желаю вам успехов и жду вас среди своих учеников.